Привет! С вами Вячеслав, вы на канале Криптотеме. Наткнулся на интересный факт. Два абсолютно разных криптоблогера вывели одну и ту же идею относительно начала нового трендового восходящего движения всего крипторынка и непосредственно самого биткоина, так как все основные криптовалютные пары зависят непосредственно от этого актива. Это два блогера, достаточно Известны в своих кругах, они ведут свои криптоблоги в Твиттер. И я сейчас хотел бы обратить ваше внимание и рассмотреть то, чем именно они руководствовались, давая такой... Анализ О том, что через несколько месяцев мы получим новый восходящий тренд с его крипторынка. Итак, первый из них это звездный властелин. Очень нескромное название себя лично. Moon Overlord, так звучит он на английском языке. И он здесь движение, начало, точнее восходящего движения крипторынка связывает непосредственно с халвингом биткоина. Кто не знает, что такое халвинг, это уполовинивание награды майнерам ну за то что они добывают э, новые блоки так вот каждый определенный с определенный срок цикл есть этого халвинга когда через некоторое время ну, по-моему это каждые два года если я не ошибаюсь сейчас минуточку первый халвинг был в двенадцатом году второй в шестнадцатом ну собственно каждые четыре года значит получается каждые четыре года происходит халвинг и таким образом он вывел закономерность то, что ровно за год до Халвинга происходит восходящее движение рынка. И, как правило, оно происходит после коррекции, да, то есть после даунтренда. Вот здесь вот на графике изображено то, как он все это видит. Да, то есть мы можем видеть, что здесь 21 мая ноября, ноября 11 года начало восходящего движения, после чего про происшедший халвинг в 2012 году. Далее, в 2015 -го, году, 17 -го августа, ровно за год до халвинга происходит то же самое. Начинается восходящее движение. Ну и сейчас, вот в данный момент, приблизительно этот срок где-то в мае месяце должен случиться. Он говорит о том, что скорее всего с этой отметки мы тоже можем войти в фазу восходящего рынка и тренд изменится нисходящего в восходящий. Возможно ли это? На мой взгляд, да, возможно. Потому что я лично неоднократно наблюдал на ценовом движении биткоина определенные закономерности в разворотах, в каких-то значимых очень точках. И это происходило вот с определенной регулярностью. Также неоднократно было замечено еще и различными криптоблогерами, аналитиками те факты что есть были точнее работали определенные технические фигуры фигуры тех которые вот отрабатывали себя так как это должно быть но это работало какое-то определенное время потом оно переставало работать ровно так же как возможно когда это становилось достоянием общественности когда что-то становится достоянием общественности это просто перестает работать возможно это было Именно так. Второй вариант, который э, дает криптоблогер уже с более лояльным таким ником Galaxy. Ну, хотя, как сказать, да? Лояльный топ называет себя, э, я сказал, звездным э, властелином, э, властелином. Не звездным, а лунным, да? То есть, властелином Луны, что ли? Moon Overlord. Moon это же Луна ведь. да этот называть себя Galaxy. Ну, как бы галактика тоже, в принципе, наверное, более значимо Хотя там просто звучит э, очень... Пафосно, что ли, да? Галактика звучит не настолько пафосно, но очень объемно. И, короче, Галактика говорит о том, что, вот здесь я нажал даже перевод, будущее лежит в исследовании прошлого. Ну, то есть, то, о чем я тоже вам сегодня говорил. Мы приближаемся к 420-дневному отметке, я так понимаю, которая закончилась в 2015 медвежьем рынке. Если история повторится, мы движемся к несколько месяцем накопления, ну он же флэт, сейчас мы тоже об этом поговорим, и новому бычьему циклу, начиная с середины или конца 2019 года. Это э, то, о чем он говорит. И давайте сейчас рассмотрим непосредственно, что он изображает на графике, как он это поясняет. Ну, э, можем видеть, да, то, что в период с 2014 по 2015 год, когда было прошлое, уже нисходящее коррекционное движение, когда был даунтренд, по биткоину он здесь отмечает его продолжительность 60 баров свечных и 420 дней. Вот таким вот образом. Это однонедельный график, ну, то есть 60 недель прошло. После чего происходит accumulation или же накопление, да, фаза накопления, боковик. Здесь он в данном случае показан именно так, после которого происходит новый аптренд, да, или восходящее движение, которое длится. 826 дней, после чего снова мы видим нисходящее движение. Вот собственно, вот этот даунтренд, в котором мы сейчас находимся, он отмечает тоже ровно 60 баров свечных, 420 дней. И после которого вот он тоже продолжает фазу накопления и бокового движения. И дальнейшее восходящее движение, здесь у него отмечено до 25 тысяч долларов. Возможно ли это? Да, тоже вполне возможно. И также он еще приводит пример здесь, э, индикатор RSI. И на этом индикаторе тоже есть интересная вещь, а именно то, что в 2015 году, как раз перед началом вот этой вот фазы накопления или боковика, после которого началось восходящее движение, да, здесь показывается то, что индикатор RSI на недельном графике показывает, максимальную перепроданность данного инструмента. Также вот в данный момент, да, то есть мы уже немножечко прошли эту фазу несколько недель назад, он показывает и в наше время, уже в нашем настоящем, то что мы вот находимся в данный момент в этой фазе максимальной перепроданности данного инструмента, после которой мы должны войти в фазу накопления и соответственно дальнейшего восходящего движения рынка. Вот такие вот вещи, интересные на мой взгляд Я считаю мысли И они имеют место быть И они могут отработать себя Действительно Не помню кто написал этот твит Что биткоину удалось ну, Начиная с 15 года да, там, До 17 Сделать огромное количество процентов А именно С 200 долларов подняться До 20 тысяч без всяких там ETF И это говорит о том Что Здесь не особо имеет значение Будет ли что-то происходить или нет То есть лично мое мнение То, что все вот эти вот новости Которые происходят или не происходят Они скорее всего подгоняются Под какую-то фазу рынка движения цены да? То есть цена управляема Это понятно И вот эти вот все новостные факторы Мне кажется, что они не являются Движением цены да? То есть они не дают для движения цены в большей степени а являются уже постфактумными, которые вот типа оправдывают это движение цены якобы. Но это лишь мои умозаключения, они не обязательно должны быть правыми, это субъективное мнение, хочу еще сказать. И также хочу заострить внимание на том факте, что вот эти вещи, они являются только, несут за собой информационный характер и никак не являются руководством действия. То есть вам не нужно сейчас бежать. Продавать квартиры, машины, набирать кредиты, покупать биткоин на все то, что у вас сейчас есть. Не факт, что данная система, схема отработает и мы увидим в скором времени восходящее движение именно в 2019 году биткоин до 25 тысяч. Будьте умнее, пожалуйста, анализируйте и принимайте решения самостоятельно. И помните о том, что рынок финансовый несет за собой огромные риски потери вашего депозита, ваших капиталов. В конце же хочу посоветовать вам подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы даем оперативную информацию по рынкам, по движению инструментов. Если вам интересно, что же будет происходить непосредственно на биткоине, в случае каких-то интересных движений, да и не только на биткоине. Вот тут ситуация была патрона у нас, да, все мы знаем, то, что вчера проводилась ICO и достаточно был большой хайп на этой монете. Собственно TRX сделал хорошие проценты. Я писал о том, что уже пора его закрывать, потому что пришло к этому времени. И кстати, непосредственно блогер Galaxy, товарищ Galaxy, тоже обратил на это внимание. Ну, со своей стороны, естественно, не на меня смотря. Он показывает то, что здесь он усматривает якобы двойную вершину, после которой он берет шорт и ожидает дальнейшее нисходящее движение трона. Поэтому в в этой вещи мы даже сходимся с ним во мнениях. Ну и подписывайтесь, естественно, на YouTube-канал. До новых встреч, друзья. Большое спасибо за внимание. Всем пока.